Отступ! Эй, ты, стой! Убирайся отсюда! Город Зари пал. Мертвых нам уже не остановить! Мертвых? О чем ты? Проснись! На нас напала нежить! Ходячие трупы! Тысячи мертвых тел подняты неизвестным злом из могил. Я думал, на город Зари напали орки. И пришел вам на помощь. Орки? Это намного ужаснее орков. Пойдем. Надо отступать. Иначе нас всех перебьют. Почему вы не пытаетесь дать отпор мертвецам? Мы должны сражаться, а не отступать. Кто ты такой, чтобы здесь командовать? Но ведь горожане беззащитны. Мы должны помочь им спастись. Чего ты хочешь? Чтобы я отправила воинов на верную смерть? Ты не видел, что творится в городе. Там бойня, нежить заполонила улицы. Я дал клятву защищать Атлантс и сделаю все, что в моих силах. Безумец! Твоя храбрость погубит тебя! Отдумайся, пока не поздно! Всем привет, ребят, всем здорово. Здравствуйте, здравствуйте. Сегодня мы начинаем прохождение стратегии игры уничтоженных империй э, Игра очень старая, я не помню даже какого года выпуска а, Не написано, 2006 Все, в принципе, отлично Кстати, заметили компанию? GSC Games GSC Games Это компания, которая сделала сталкера, да? Которую все тащились, все ее любят Вот, сейчас разрешение не очень э, полноэкранное, так сказать Потому что э, другое разрешение в главном меню, к сожалению, не выставить вот, поэтому и стримы я по ней делать не буду, потому что мне постоянно в придется менять. Э, постоянно менять, короче, разрешение окна, чтобы все более менее как-то работало. Плюс проблема в том, что игра очень старая. Она выходила еще, когда был Windows XP, когда даже Vista еще не было, э, если я не ошибаюсь. И э, даже ролики не воспроизводятся. И я поэтому буду их вставлять уже в, <coughs> в редакторе, да, видео в, в этом в Вегасе. Вот. Но, блин, для меня это. Ну, остается очень крутой стратегией Очень крутой игрой, которую я вообще люблю И очень часто перепрохожу Ну, раз в год стабильно я прохожу ее Вот Планировалось по этой игре вообще четыре части Выпустить э, этой, данной кампании Но, к сожалению, она не добрала свою аудиторию И поэтому ее запустили Осталась только вот первая кампания за эльфов Ну, игра на самом деле дисбалансная В плане сражений, опять же Там можно за ту же нежить одним вином войск Просто разнести кого угодно вот, но мы не будем вдаваться в такие прям супер подробности, это все мы посмотрим, возможно, попозже. Вот, а сейчас будем проходить, проходить будем долго, потому что, скорее всего, я буду прям каждый уголок карты изучать, каждый, каждого моба убивать, потому что нужен опыт, нужно накопить большое количество опыта, чтобы в конце было гораздо легче проходить последние миссии, так как там довольно-таки жестко. Вот, поедем. Ролики, я говорю, буду вставлять отдельно уже, поэтому... Поэтому вам будет интереснее, чем мне смотреть. Берем компанию. Я ее, кстати, уже прошел. Э, проверить на всякий случай. Потому что я даже последовательность видео... Э, что за какой... Э, там, где какое видео идет. Последовательность именно роликов. Э, я забыл совершенно. И поэтому пришлось перепроходить, чтобы как-то восстановить последовательность. И уже переписать себе эти ролики сделать. Плюс к тому, ролики здесь не воспроизводятся. Хотя в корневой папке-то они есть. Вот, при этом проблема в том, что в корневой папке отдельно видео от звука идет. Поэтому пришлось форматировать видео в нужный формат, так как данный формат, который в корневой папке лежит, не читается с OnyVegas. Вот. По потом пришлось накладывать, соответственно, звук отдельно, создавать ролик. Вот. И буду я врезать. Поэтому, в принципе, вообще, ну, довольно-таки много времени я на это потратил. Поэтому, если вам. Если вам ну, понравится, да, если. Оцените, пожалуйста, мой труд там лайком, комментарием, напишите, вообще понравится вам игра или нет. Вот, а мы начинаем. Поехали! Да, если у вас, возможно, кстати, будет небольшой ресинхрон музыки, потому что. Мне Остановитесь! Постоянно. Время сражаться, а не бежать! Остановим врага! Возвращайся, следопыт! Позади нас нежить! Но как же горожане? Они тоже бегут! Займите оборону в сторожевой башне. Я пойду к городу и прикрою отход мирных жителей. Хорошо, но мы не сможем продержаться долго. А, синхрон будет, потому что я буду постоянно считать, получается это, куда-то бежал. А, в общем, ребятки уже здесь. Вперед! Э, постоянно вырезать какие-то моменты, потому что тут разрешение меняется. На помощь! Спасите! Годячие скелеты, которые должны гнить в земле. Хотите. Теперь они вышли на поверхность и нападают на живых. Так, нам надо будет здесь отступить, потому что у нас вообще ни урона, ничего нет в начале. А ресинхрон, да, не договорил, опять же, да, потому что... Потому что, потому Потому что разрешение меняется здесь за время загрузки и так далее. Потому что пытаются запустить ролики и игра, и, к сожалению, ничего не уходит у него. Поэтому мы будем, так сказать, Кто из вас предпочитает честный бой позорному бегству? Да, За мной! Нет. Нам приказали отступать. Да, Ты не командир, простой, нам там... незнакомец. что, извиняйте. Помогите! Гоблины грабят мою лабораторию! Вначале он такой слоупочный герой, просто супер медленный. Я убиваю того же шлепка нежить с двух выстрелов. Что за хризы такие? Я не помню, кстати, есть ли хитпоинты. у этого здания. Но, тем не менее, лучше не рисковать. Ну, не то, что не рисковать, но все равно, конечно. Алхимики. Я всегда недолюбливал их. Жадные до денег из золота седобородые старики с изъедено ядовитыми испарениями кожей сколько их в этих краях впрочем и от них бывает польза в таких лавках иногда можно найти полезные снадобья да это правда так ну тут наши эти ребята справятся благодарю тебя храбрец проклятые гоблины едва не добрались до меня и моих чудесных зелий я скоро покину эти неспокойные места, но сейчас моя лавка к твоим услугам. Выбирай, здесь лучший товар и лучшие цены во всем Атланте. Спасибо, конечно, но сейчас у меня не Похоже, ничего. Похоже, одно интересует. из тех зелий, которыми торгуют алхимики. Наши воины часто пользуются такими. Наверное, кто-то потерял его в суматохе отступления. Так, отправим сюда, ребят. Будем исследовать абсолютно все, э, Как я уже и говорил Потому что, ну, очень много ништяков всяких выпадает Которые потом можно будет продать Опять же, получить денежки Потому что это не единственная лавка И не только лавки алхи, ал, ал, ал, ал, ал, ал, алхимиков будут здесь попадаться Вот этих меня тут успеть перехватить В этом вся проблема что когда далеко убегаешь Не всегда получается перехватывать этих ребят Давай. Воины! Отлично! Там гибнут ваши семьи! Нужно прикрыть отход горожан! Слушаю тебя! введи Веди! Не всегда, кстати, переключаются э, диалоги, поэтому приходится это делать вручную. Собирать можно здесь отовсюду, то есть она даже какое-то дерево сгнившее стоит, и там что-то есть. Поэтому тут надо быть предельно внимательным в этом плане. Чтобы собрать все, вот, пожалуйста, вот камешек какой-то с, с какими-то рунами, судя по всему, потому что отсюда не, с, не совсем видно, что накидывает. Эти ходячие мертвецы уродливей скелетов. Там одни лишь голые кости, а здесь, изъеденная червями, гнилая плоть, провалившиеся глаза. Но даже им не испугать меня. Я не боюсь вас, черные твари! Ну так, мы не боимся черных тварей, поэтому мы спокойно идем дальше. Очень, кстати, самая первая миссия, она самая сложная на самом деле Потому что из-за вот этого задания, спасите жителей Вначале было гораздо проще, а сейчас это какая-то модифицированная версия игры С какими-то дополнениями, поэтому гораздо сложнее стало на самом деле ее проходить Не знаю почему Так, далеко мы пока уходить не будем Так, вот этих жителей надо спасти, хочу, хочу я этого или нет? Так, здесь у нас гоблины, по-моему, да. Гоблинов тоже нужно уничтожить. Ну, вот как долго, говорю, крайне слоупочный герой в данный момент. Вместе мы сможем дать отпор нежити! Спасем горожан! Так, э, ребята, сейчас мне нам... нужна ваша помощь. Нуж... Нужно убить этих ребят. Вообще, бы нужно в первую очередь завалить их командира потому что они начнут разбегаться То есть здесь убийство вождя много говорит есть, если его убил а они побежали Все, побежали ребята так я сразу пойду получу остались ли среди вас отважные них остались присоединяйтесь ко мне нам закончили... приказали Нет, отступать ты не командир нам не знакомец вот это плохо, вот это плохо. Мы сейчас уже какую-то часть жителей потеряем. Самое главное не терять жителей. Вообще абсолютно не терять жителей. Этого нельзя делать. Вот сейчас я, к сожалению, потеряю одного жителя, как минимум. А, нет, стоп. Может быть получится. Да, удалось спасти, слава. Возвращайтесь тому. в землю. Так, мертвец. Мертвец. сначала тех, кто убивает жителей в первую очередь. Нежить атакует старого Ясеня! Нужно помочь ему! Мы обязательно поможем, как только отобьем жителей мирных, потому что, я говорю, с этим большая проблема. В конечном итоге их приходит очень много, жители они очень быстро убивают. Не отступайте! Где ваша гордость? Я с тобой, следопыт! Вот. Ну и по дороге ловим, разумеется, тех людей, которые уходят с города Зари, ро который, ролик, который вы уже наверняка видели. А, то есть, получается, это я его пропускаю, по той причине, что у меня у него не воспроизводится. но ну, разумеется, да, он был в редакторе, я уже все добавлю. <реклама> это да, что получил, мы это надеваем. Так, ну, разумеется, тут есть такие вот моменты. Так, увеличиваем урон, потому что все остальное увеличить мы успеем. Так, вроде бы успеваем, да? Отлично. Все, теперь быстренько помогаем ясеню. При этом не забываем не пропускать э, ребят, идущих с, горо с города Зари, отступающих, так сказать, которым приказали уйти из города. Вот, Остановитесь! Очень Время будут. сражаться, а не бежать! Нет, врагов вот. слишком много! Не все останавливаются, разумеется. Вообще бы я сегодня тоже нужно очень много хп сохранить, потому что в конце он будет защищать отступление горожан. Спасибо, маленькие эльфы. Ой. Мертвецы должны лежать в земле и питать корни деревьев, а не разгуливать по лесу с топорами. Да... Времена... Что ж, возьми на память мою ветвь, она поможет тебе. Что мне делать с ней? Эй! Да она шевелится! Это... Похоже это лук! спасибо тебе старый ясень да это был лук который мы сейчас как раз таки оденем там плюс два к атаке разумеется у всех есть свои какие-то эти да Тензоры. кто из вас предпочитает честный бой позорному бегству за мной мы пойдем с тобой следопыт ну вот я следопыт они идут за мной все пока хорошо Также не забываем проверять каждый камушек, да, каждую корзинку, что будет стоять на по дороге. Потому что, ну, я говорю, там попадается, попадается э, какой-то лут. Войны! Там гибнут ваши семьи! Нужно прикрыть отход горожан! Слушаю тебя! Веди! Вот видите, пожалуйста, там корзинка какая-то. Ой, это перевернутая телега. Вот, там тоже, видите, всякий лут, который нам тоже нужно собирать. Стойте! Вместе мы сможем дать отпор нежити! Спасем горожан! Так, здесь они справятся, а мне там как раз-таки нужно убить кое-кого. Благо мне дали а, этого, зелья. Так, стоп. Мне нужно убить вот эту заразу. И очень быстро. Потому что опыт тоже нужно набирать, хочешь ты этого или нет. Уходят у нас, да, часть бойцов Но ничего не поделаешь Главное, сейчас, говорю, в первую очередь Просто э -э, Мирных жителей защитить Тогда все будет хорошо Игра на самом деле очень красочная Вот из-за этого я, конечно, очень ее люблю ну и ностальгия, наверное, потому что это было очень давно, когда я ее проходил. Пропустил пару отрядов я, к сожалению, но ничего не поделаешь. Так, тут нужно помочь. Тут вперед, как раз, наденем еще сапожки. Одеваем первое время все, потому что, ну, как бы, это не фактично. Это нужно делать. Так, близко подходить мы не будем. Единственное, Остались ли среди вас отважные? Заберем оттуда вот Присоединяйтесь ко мне! Ай, придется ближе подойти. Нам приказали отступать! Ты не командир, нам не знакомец! Теперь, к сожалению, придется ближе подойти. Ну вот, начали умирать мест... э, мирные жители. Чего бы нам, ну, чего бы выпускать крайне нежелательно. Но ничего не поделаешь. Так, ну здесь, в принципе, ничего хорошего нет. Мы, наверное, пропустим. И подождем следующего уровня, когда что-то более такое серьезное нам смогут дать. Главное слишком, далеко не залазить, потому что в этом ничего хорошего не будет, на самом деле. Встанем сюда, потому что... Не отступайте! Да. Да, да, да. Где ваша гордость? Я с тобой, следопыт! Уходим, уходим, уходим. Ну, местные местных жителей колоть вот в чем дело. То есть нам приходится все равно защищать местных жителей, иначе они просто их убьют. Но слишком далеко нам туда лезть смысла не Остановитесь! Нет. Время сражаться, а не убираем, бежать! Убираем их отсюда сразу же. Не надо Остановим врага! И просто защищаем местных жителей. Вот, вот, вот, вот в чем проблема. Куда вот он пошел, непонятно. И он умрет, его убьют. А мне зачет еще минус один. Проблема в том, что дальше их будет еще больше. И нужно их как-то защищать. Благо, вот они очень медленные, поэтому их они никогда в жизни не будут. Кто из вас предпочитает честный бой позорному бегству? За мной! Нам ну, приказали отступать, вот. ты не командир, нам не знакомец. Вот, вот, вот, вот. А это уже нужно помогать. Все, вон они, прям толпу мирных жителей убивают. Уже пять человек убито. И будет еще больше. 6, 7. Так и проиграть недолго. Ваши семьи. Нужно прикрыть отход горожан. Так, Слушаю тебя. Потерять, на самом деле Поэтому будем частями бывать. Сначала тех, что полегче, а потом тех, кто усложнее. Вот, вот, вот, вот, они ходят туда, обратно и представляете, сколько нужно постоять, чтобы попытаться их как-то вообще остановить. Ой, вернее, э -э чтобы их защитить, сколько нужно здесь стоять по времени. Неимоверное количество времени на это уходит. А людей-то становится все меньше моих. Один я это никак не потянул. Все, от всего отрезать. Стойте! Вместе мы сможем дать отпор буквально. нежити. Нам приказали отступать. Ты не командир, нам не незнакомец. Я им не командир, ничего с этим не сделать. Сколько вот их здесь идет? Попробуй их защитить. Остались ли среди вас отважные? Два человека. Присоединяйтесь да. ну, он ко мне. гораздо больше, чем то, сколько мне их дают. Ну, кстати говоря, скорость атаки увеличим. Сейчас это важнее. На данном этапе. Еще скорость атаки увеличим. Ну, уже лучше стреляем, уже хорошо. Итог, Похоже, что... амазонка была права. Отлично. Мертвецов не сдержать. Их слишком много. Воины, вы Вообще сражались храбро Но теперь позаботьтесь здесь. о собственных жизнях Но это будет очень проблематично Вообще мы можем, конечно, слепо добежать до этого Благо они минус один отнимают, как бы У меня нет каких-то массовых э зелий или массовых э, навыков пока что, к сожалению Благодаря которым я смогу прям целые пачки, целые пачки вываливать А по одному вот так вот убивать, сами видите, это просто, ну, ну очень долго Но мне нужно хоть как-то вот до, до, до вот этого вот перехода В ущелье, так сказать, э, их воздерживать слегка как, как, как смогу, нужно сдерживать Ой, как я медленно хожу, кстати А почему я так медленно хожу? Я, наверное, не обратил изначально на это внимание Потому что там стоит ясень, он поможет в э, какое-то время на Но я не уверен просто, что они еще дошли Разумеется, всех жителей спасти не удастся, но хоть какую-то часть мы наверняка спасем а это уже хорошо. Так, э, от этих хромых мы сразу отходим. Не будем дожидаться, когда они начнут нас бить. Я просто не успеваю э, разобраться с одной кучей врагов, как э, идет вторая. атаку увеличим. Здесь это, конечно, бесполезно, но в дальнейшем это все равно будет большую роль играть. Силу атаки огромную, колоссальную, я бы сказал. Поэтому придется нам сейчас отдать мирного жителя. У нас нет выбора, к сожалению. Он все равно умрет. Мы хотя бы какую-то часть врагов остановим. еще. Вот, ясень уже здесь, уже хорошо. А потом мы просто побежим э, к нашему, к нашей башне, потому что выбора у нас особого нет, к сожалению. Вот в начале миссии башни, которая защищала. Так, я не хочу этого видеть. Сразу переагримся. Они его, они его просто толкают. Так, вот, ясень активировался. Сейчас ясень даст им лицу. Так, а мы постоим как раз-таки вот здесь. Чем сможем, будем помогать ясену. Супер шустро Ясень бьет, на самом деле. А сейчас что-то как-то резко замедлился. Хотя надо бы, наоборот, их лупить-лупить без остановки. У этих хромых... Как они там называются? А, просто зомби. скелет, зомби. Все просто. Просто скелеты, просто зомби. Били 8... А, ну да, одного вот тогда как раз. я отдал. Они уничтожили. Как только ясен не умрет, мы сразу побежим. А сейчас просто набиваем опыт, чтобы уровень поднять. Соответственно, чем больше уровень, тем больше. Ты себе пустов сможешь наделать на вот эти все потому что дальше будет сложнее дальше будет больше юнитов больше молвых которые можно будет уничтожать пачками там ну реально целыми пачками срезать Сохранение включил на всякий случай, потому что, кто знает, игра очень старая, вылетают периодически ошибки какие-то, в основном сражения компании не вылетает, но, тем не менее, лучше перестраховаться на тот случай, если какая-то проблема возникнет, у нас будет хотя бы сохранено сколько-то, по-моему, каждые 10 минут это сохранение включено. Вязь не очень долго держится. Это, очень... Это вообще отлично, потому что мы считаем целый уровень. Нам еще немного вот покромсать. Понятное дело, от этого у... нам лично никакого не будет. Вот-вот упадет. Все, мы убегаем. Бежим, сломя голову. Бежим, сломая голову прямо к вышке. Ни на что не обращаем внимания. Потому что уже бесполезно. Чем раньше мы туда придем, тем меньше жителей они уничтожат. Потому что наверняка где-то здесь они еще идут. Хотя нет, смотри, дальше прошли. Может где-то здесь. Я не особо уверен, что они очень далеко ушли. Сами видели скорость их передвижения. В, в лицензионной версии, без вот этих патчей, они шли гораздо быстрее. И эту миссию гораздо легче можно было пройти. А здесь я, как только загрузил эту игру, я раза четыре первую миссию проходил, чтобы вы понимали. Потому что реально было очень сложно. Они тупят, почему-то ходят туда-сюда. Это, конечно, не очень хорошо. Ну да, вот, видите, ну здесь, да, немножко не угадал. Мы сразу забегаем сюда, чтобы задание, так сказать, у нас исчезло. Укрывшись в этой башне, я смогу еще какое-то время сдерживать нежить. Все, мы теперь только ждем. Мы ничего не можем делать. Какая пачка идет. Мы, конечно, могли еще остаться пострелять, но оно того не стоит, потому что, ну, кто знает. Можем мы проиграть А здесь основная пачка вот идет, так что, по идее, мы сможем уже этой башней защитить. Кстати, раньше, к сожалению, посмотреть, по-моему, ну, радиус можно посмотреть, что 800А. Фактически, как этот радиус куда распространяется, мы не можем посмотреть. Это, конечно, немножко обидно. Ну, ничего страшного, я говорю, это... Я не помню вообще, кстати, эта компания сколько делала стратегии, вообще, чем она раньше занималась. Но из тех что, игр, что вот с компаниями С чем-то подобным Это, наверное, для меня самая лучшая игра была И встает ей ну, вот, они сейчас будут просто уничтожать эту башню В принципе, все Мы здесь уже ничего не можем сделать Просто мы ждем, когда наша башня падет А она падет однозначно Мы про жителя забыли уже, похоже, да? А, а мы не можем выделить сутиленов. можем смотреть. А, нет, бьет его, да, один. Поэтому он так долго умирает. А, все, больше не бьет. А, ну следующий. Ну, в общем, уби убить они его все равно убьют. однажды, да? Это неизбежно. Ну, вот эти вот очень быстро нас уничтожат. И пачка отпаливается отпаливаются сразу. Катапульт очень большой урон по зданиям. Поэтому ну, там логично, что мы пойдем очень быстро. Ну, нам опыт за это не идет, поэтому, в принципе, не страшно. Такое... Просто огромная куча. Ну, значит, какие есть у этого здания, раз они его бьют, не просто же так они это делают.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 Вы держались до последнего Мы держались до последнего и победили, ребят Это первая миссия этой игры В принципе, я запишу ее как первую часть Вот Разумеется, продолжать будем дальше Все будет зависеть от того, сколько времени у нас будет миссия занимать Исходя из этого, будем смотреть, сколько миссий мы будем записывать за одно видео Потому что, сами видите, некоторые миссии будут очень длинные Это было супер короткое, на самом деле, остальные... Миссии там с очень большими картами, да, разнообразие всего И интересно посмотреть, в принципе, вообще И, говорю, просто насколько красиво все нарисовано Что, ну, не хочется просто вот так вот пробегать э, миссию за миссией И как бы ни на что не акцентировать внимание Ну, а вам спасибо, что смотрели Если понравилось, ставьте лайки Пишите комментарии вообще, чтобы, ну, хотели бы в нее поиграть Или, или э, нафиг она нужна, старая игра Вот, а мы увидимся в следующем видео Всем спасибо, всем пока